Всем привет, с вами Вадим, и это гайды для новичков по Space Engineers. У меня есть одна информация, которую я очень хочу к вам донести. Я наткнулся в интернете на одну страничку, которая интерактивно позволяет писать скрипт Space Engineers. И это может сделать абсолютно каждый, там вообще никаких не нужно знаний в области программирования. Там только нужно понимать логику действия, которую вы хотите дать своим блокам. Итак, для этого давайте сначала построим структурку, которую мы хотим запрограммировать. Допустим, давайте построим дверь. Вот, обычная дверь которую мы хотим открывать. Также давайте здесь мы поставим сенсор, который реагировал, реагировал бы на нас. Самое главное смотрим, чтобы он правильно стоял. Также давайте поставим какие-то прожектора. Вот обычные лампы поставим. И для начала нам нужно это все дело настроить. Как это все делать, я показывал в видео по вот этому вот программируемому блоку и таймеру. Смотрите в подсказках. Так, сейчас давайте зададим логику сенсору. Значит, слева, справа, сверху, сзади, спереди, пускай на.. 2 метра распространяется и снизу пускай на 4 метра он нас ловит хотя давайте справа еще на 2 метра и слева на 2 метра грубо говоря нам нужна область которая будет рабочей вот я сюда подхожу этот блок уже реагирует сюда подхожу сенсор опять-таки реагирует вот так получается снизу давайте посмотрим и снизу на 4 метра, хорошо также нам нужно блоки правильно назвать это все нужно делать в обязательном порядке, чтобы мы знали, каким блокам нам обращаться. Значит, давайте лампы объединим в группу. назовем Light. Сенсор мы назовем Сенсор 1 И дверь мы назовем Дур 1 Так, хорошо, начало у нас есть, теперь мы переходим на страничку. И вот, на этом сайте мы сможем спокойно себе создать скрипт без знания какого-либо языка программирования. Этот сайт называется dco.pi, вот у нас адрес, ссылочку я оставлю в описании к видео. К сожалению, здесь вся информация на английском языке, но переводчик довольно неплохо справляется с переводом. Давайте нажмем Click to Launch Visual Script Builder. И здесь выберем Create New Script. У нас открывается вот такое окошечко. Здесь мы нажимаем Add New Chunk, Создать новый чанк. И здесь мы будем прописывать логику нашего скрипта. У нас есть выражение if, то есть если. И давайте зададим. Если, сингл блок, одиночный блок, выберем тип блока, это у нас будет сенсор. И пропишем сюда название нашего блока, мы его называли сенсор э, 1 Если он обнаруживает владельца detect owner давайте выберем вот здесь вот этот if и значение true это означает истина значит когда значит если сингл блок типа сенсор под именем сенсор 1 если он действительно находит своего владельца если мы нажмем false, тогда если он не будет находить владельца, это нужно понимать. Здесь мы ставим true и нам нужно задать действие. Это мы проверяем на то, что детектор обнаруживает. И нажимаем, спускаемся вниз и нажимаем add new chunk. Здесь нам уже нужно задать действие. Do это означает когда. Значит, если мы это все обнаружили, тогда мы выбираем all blocks of type, все блоки типа, потому что мы выбираем группу. Если бы мы задавали действие какому-то одному блоку, мы бы нажимали single block и здесь выбирали бы тип блока, задавали бы его имя и все. А так мы нажимаем All block of type, выбираем тип блока у нас Interior Light, имя мы не прописываем, потому что мы обращаемся ко всем блокам этого типа, зато, зато задаем название группы, мы назвали Light, и что нам тут нужно сделать? Мы спускаемся вниз в Actions, то есть в действие. И выбираем On-Off, on, то есть включено. Переключение между включить и выключить включено. apple Actions. Все, теперь мы спускаемся вниз, генерируем скрипт и нажимаем копии скрипту Clipboard. Наш скрипт скопирован. Теперь мы можем его вставлять в наш программируемый блок. Давайте я вам сейчас объясню, как потом редактировать этот скрипт после всего этого. В принципе, когда вы вот закроете эту вкладочку, оно у вас сохранится. Вы можете обратно вернуться и оно запросит у вас загрузить автосохраненный скрипт или вы можете удалить автосохраненный скрипт. Нажимаем загрузить и вы возвращаетесь сюда. Но если вы работаете не с одним скриптом и после этого вы писали другой скрипт и вы хотите вернуть этот скрипт в редактирование, тогда здесь есть возможность загрузить скрипт. Пишем. Здесь у нас есть такая вот строчка. Мы ее копируем. Давайте закроем вот это все. Удалим скрипт и нажмем импорт скрипт и тут нам нужно ставить эту строчку которую мы только что выделили и нажимаем импорт и мы возвращаемся вот к этому скрипту и лучше всего копировать это все в программируемый блок тогда у вас в этом скрипте в игре в программируемом блоке останется вот этот вот кусок кода который вы можете скопировать давайте перейдем в игру давайте зайдем в программируемый блок редактировать вот это все что есть можем удалять и с помощью кнопочки Ctrl v вставляем то что мы сюда скопировали можем проверить код компиляция завершена успешно ошибок никаких нет нажимаем ok нажимаем зачем нам нужен таймер он нам нужен для того чтобы с периодичностью там ну, здесь максимум в секунду, мы будем запускать наш программируемый блок. Этот таймер нам поможет создать бесконечный цикл. Задержку мы ставим в одну секунду, зададим действие, чтобы он запускал программируемый блок, выполнить пустой аргумент и также пускай запускает сам себя. Открыть. Все, теперь нам нужно его запустить таймер активируем все он работает он постоянно сам себя запускает и наш скрипт выполняется так давайте теперь лампы light block зададим ну пускай красный цвет и мы лампы выключим так программе э, точнее сенсор мы с вами настроили и вот, наши лампочки не светятся. Когда мы зайдем в зону действия нашего сенсора, вот наши лампочки загорелись. Теперь, как видим, когда мы вышли, лампочки так и остаются гореть. Ну, Давайте мы это исправим. Заходим обратно на сайт. И здесь добавляем еще одну проверку. Значит, если у нас наш сенсор обнаруживает нас, тогда мы это все включаем давайте добавим новый чанк и здесь мы уже используем else do точнее если это у нас не если мы не подойдем тогда у нас сенсор не будет нас ловить не будет э, активен в таком случае пускай это L2 означает иначе если то действие оно не исполняется тогда будет исполняться вот это вот иначе также добавим All Blocks of Type добавим наш Interior Light он, кстати, у нас уже здесь подсвечиваться должен значит, мы скажем, чтобы наши лампочки в группе Light были отключены все. Давайте сгенерируем скрипт, скопируем и вставим его в программируемый блок. И значит редактируем. Вот это все опять мы можем удалять. Как видим строчек здесь уже стало немножко больше. И активируем. Как видим сейчас наши лампочки отключены. Они отключились если вы помните они тогда работали. Заходим в зону Действия сенсора, они включаются. Выходим, лампочка отключается. Это мы можем сделать и с этими же дверьми. Давайте назовем... А, я их назвал уже дур один. Давайте перейдем на сайт. Давайте модифицируем наш скрипт таким образом, чтобы он и открывал двери. Вот у нас есть если это все работает тогда нам нужно исполнить вот это и добавим еще один чанг назовем end то есть с вот этим должно работать и вот это здесь скажем, чтобы наши двери single блок потому что мы не группу выбираем с именем дур 1 чтобы они так open открывались также здесь иначе будет добавим вот это добавим сюда end чтобы оно работало вместе вот с этим всем также выберем двери Пишем название. Учтите, что здесь я пишу с большой буквы, потому что в названии дверей в игре я также их называл с большой буквы. Здесь регистр имеет значение, так что я это учитываю. И здесь нам нужно Open Off нажать. Давайте сгенерируем скрипт. Скопируем и перейдем в игру. Так, заходим в программируемый блок редактировать, опять таки это все мы удаляем вставляем, уже 79 строчек нажимаем ОК. OK. и давайте протестируем значит, когда я захожу дверь открылась лампочки загорелись я ухожу лампочки потухли и дверь закрылась круто если вникнуть вообще во все программирование, даже на этом сайте можно создать довольно функциональные скрипты. Также можно обработать, чтобы сенсор, скажем, сканировал какую-то площадь. Допустим, вы хотите сделать ангар, в котором есть кислород. И при выходе с того ангара, чтобы у вас была комнатка, которая будет автоматически при вашем присутствии, закрывать все двери выкачивать весь кислород и открывать дверь на выход также когда вы заходите будет все продолжаться в обратную сторону вот так это я вам показал только азы если вы будете изучать программирование на языке C-Sharp, вы сможете прочесть документацию к игре. И там будет намного больше функционала, вы сможете практически все сделать. Сможете даже какого-то дрона запрограммировать, чтобы вокруг вас летал и, скажем, оборонял. Ну, если вы этого всего не знаете, такой простенький функционал вы можете добавить уже сейчас самостоятельно.